Клево всем, друзья, я сегодня на Кубани с маховой удочкой с поплавочной. Интересное место, я тут недавно ловил карася, хорошо ловился на фидер. И вот сегодня я решил с маховой удочкой половить, посмотреть, что получится. Надеюсь, что-то поймаю. Здесь место очень интересное, прижимная яма, но постоянно крутит. Течение то в одну сторону, то в другую. Течение слабое. Поэтому 4-граммового поплывка более чем достаточно. Глубина примерно в районе 4 метров. Я уже замешал прикормку. Сейчас буду закармливать и заодно все буду рассказывать. Поехали, друзья! Ну что, друзья, глубину я уже отбил. На течение я всегда ловлю удочкой в проводку. Исключительно в проводку. На мой взгляд, ловить за заякоренным поплывком на течение это очень неправильно. Монтаж у меня разнесенный с подпаском. Эти монтажи я делаю сам. Можно перейти по ссылке, посмотреть, как я это делаю. Очень легко этот монтаж подходит для любых условий ловли. Течение, ветер, угу. стоячий водоем. Все. Отличается только весом и заподъемностью поплывка. Все. Как ищется глубина при ловле на течение в проводку? Все груза, друзья, все груза сдвигаются к подпаску. И постепенно, добавляя или уменьшая глубину до тех пор, нахожу, чтобы поплавок стоял заэкоренный и потихоньку убираю глубину до тех пор, пока он не, поплавок не начнет нести. Можно сделать, чтобы он за что-то за дно груза цеплялись, а можно наоборот приподнять груза сантиметров на 5 на дном, чтобы ничего не цеплялось, чтобы он легко проносил. поводок я ставлю 30 сантиметров. В итоге поплавок у меня находится на дне, но рыбалка на течение она ловится на притормаживание когда вы притормаживаете поплавок, крючок обгоняет оснастку взлетает вверх и в этот момент происходит поклевка у вас получается снасть остановилась крючок взлетел и стоит на месте, вы придерживаете и в этот момент происходит поклевка После того, как дно нашли, все груза поднимаю сантиметров на 40 выше, оставляю один подпасок и сантиметров на 15, 10, еще один подпасок. Два. Первый подпасок при сильном притормаживании все оно может приподняться выше, второй же окончательно тормознет выше этого подпаска, поводок не взлетит. Кормлю я шарами сразу большим объемом прикормки чем шары закидываю примерно полметра ближе а, место проводки, вместо того, где будет стоять поплывок. Глубина большая, поэтому прикормку надо делать максимально тяжелую. И неплохо еще руки смачивать, чтобы сверху дополнительно шары были. Вот шарик чтобы он сверху был еще более мокрый. И закарниваем точку волн. В идеале это все нужно делать еще и с грунтом, чтобы шар был более тяжелый и быстрее доходил до дна. Но у меня грунта нету. У меня рыбалки осталось всего несколько часов. И поэтому вот такой шарик. Вот, руки намочил, смотрите. И он сверху стал более мокрый. В итоге лежать и растворяться он будет дольше. Я не буду оставлять прикормку на второго закорма. Здесь у меня всего одна пачка. Да. Пару часов рыбалки мне более чем достаточно кидаю я напротив себя так как здесь вот я уже рассказывал обратка и причем крутит туда-сюда и тянет очень очень слабо практически не тянет то в одну сторону потянет то в другую то поплово вообще будет стоять и поэтому куда-то дать выше течения ниже не надо то тут не поймешь где это течение в какую сторону все последний шарик сделаем все закорб готов в принципе ловить можно сразу уклейка чихонь плотва густера подойдут сразу карась если сюда подойдет то попозже минут через 30 40 Ну что два красных. Начинаю с двух красных опарышей. Погнали! Простая, но очень уловистая рыбалка. Сидишь кайфуешь, ловишь рыбу. Вот часть течения тянет влево, практически не тянет еле-еле. Потянула, притормаживаю, отпустил. Притормаживаю, отпустил, притормаживаю. Если течение слева направо, заброс чуть-чуть выше по течению. Если в другую сторону, заброс с другой стороны чуть выше по течению. Чтобы примерно над местом прикормки проходила насадка. Оп-оп-оп, кто это тут у нас? Платва. Смотрите, какая за замечательная офигительная платычка. О, шикарная платва. А на фидер, она не клюет. Почему-то. Тяга пошла в другую сторону. Фокус-мокус. Сюда. Кто это? Хватва. Есть карась подойдет или нет. Очень интересно. Ни. Ну, mean Вообще течение остановилось здесь. Прикольно. Иди сюда, иди сюда. Кто там? Чихунька. Вот такая маленькая чехушка. Отпускаем. там такое? Кто там такой упористый? <свят> карасик. Блин, вот, ребята. Большой, карасик, ребята. Большой, ну, карасик. Ну где карасик? Ну подходишь же. Раз один подошел, нас еще должно быть. Сейчас не тянет. Подойди, клю. Что еще нужно для счастья? Стоит на месте. Вообще тяги нету. Где ж ты карасик? Иди сюда, иди сюда. Тихонько, да? Такое? А? Кто это такой? Карасик Бойцовый. Хороший карасик. Вот такой красавец. Что-то плохенько на удочку. Возможно. Из-за течения, не знаю. Рыба вся стоит дальше от берега. Короче, под берегом рыбы нету. Иногда уже вот подходит что-то. Вот так массово под берегом нету. Прикормка тяжелая. Для плотвы нужно, чтобы постоянно пылило. Если бы пылило, может быть.. плотва Плотвавы. Бы. Мелкая чихонька была бы. <свист> Мне интереснее карась. Карась, еще раз карась. Не густеры толком нету. Хотя в это время обычно я просто немерено здесь. Но весна поздняя. Воды очень много. И все это сказалось на ее место обитания. То в одну сторону тянет то в другую то стоит на месте и такой разницы нету по клеву грубо говоря клева нету <свистит> ни в одном ни в одной из ситуации Да, течение <свистит> здесь совершенно разное Поплавок остановился. Опять остановился. Тяги вообще нету. И там, там дальше видно, что нормальное течение, все тянет, как обычно. Здесь на обратке, то останавливается, то, то вообще летит поплавок. То ни с того не все начинает в обратку плыть. Цирк. Фокус-мокус. Возможно, поэтому рыба здесь, возле берега, как-то не очень. Пугивают, видите, все движения в разные стороны. И стоит, поэтому она стоит подальше от берега. Ну что, друзья, помахала я чуть, -чуть удочкой два часика. Улов невелик. Несколько карасиков, кустерки, плотва, чихоньки. Все-таки полтора рыбок, в принципе, все слабенько. Здесь постоянно течение то в одну сторону, то в другую, то останавливается, то усиливается. Возможно, с этим связано, что рыбы под берегом практически нету. А дальше карась, народ ловит довольно неплохо, под берегом нет. И, тем не менее, половил, райфанул, удовольствие получил. До новых встреч, друзья!